Приветствую вас, я Игорь Черноусов, я очень рад, что вы решили стать моим подписчиком. Вам осталось сделать заключительный шаг, пройти на свою почту, найти письмо от Черноусова Игоря, нажать в тексте письма на ссылочку для активации вашей подписки. Со своей стороны обещаю, что не буду вас в память высылать только полезную актуальную информацию, которая будет экономить ваше время и ваши деньги. Если вы не находите письмо во входящих, откройте папочку «Спам» и посмотрите там. Пометьте письмо от Черноусова Игоря «Не спам» и все остальные письма будут приходить вам входящие. Спасибо большое еще раз. Благодарю вас. До скорых встреч.